Всех приветствую. Сегодня красим тумбочку политановым лаком на водной основе воротановского происхождения. Что можно о нем сказать? Хорошо ложится на любую поверхность, практически на любую. Не использовать желательно на виниловых, линолеумах, металях. Ложится на кирпич, деревянные поверхности, бетонные основания хорошая агдезия имеет белый молочный цвет при нанесении высыхает что можно сказать по нанесению на нашу тумбочку как мы ее будем наносить и как наносили во-первых первый слой наносит кисть либо караскапультом первый слой наносите обязательно с меж шлифовкой Нанесли, высох 24 часа, закристаллизовался, отшлифовали. Отшлифовали ручной, машинкой, неважно. Главное, шлифую. Второй слой через 24 часа прошлифовали, протерли тряпочкой, неважно чем. Убрали пыль, грязь, остатки. Покрыли еще раз. Минимум покрываем три слоя. Минимум. Для кухни это обязательно. Лак очень хороший на повреждения, на исцарабывание, защищает деревяшку очень хорошо. Так что можете приезжать покупать. Как мы покрываем, в дальнейшем мы покажем. И покрытие лаком и сборка тумбочки сегодня будет. Все, смотрите далее. У нас есть замечательный подписчик нашего канала, который все требует передать ему привет. Ваксон, тебе замечательный привет от нашего замечательного канала, из себя большой-большой торт за него. Кто смотрит, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, мы не зря же с Мишей каждое, каждое воскресенье встречаемся. у нас две боковые стенки вверх вниз фасад фанера полочка стекло это потом покажем в комплект входит два рейлинга это на стену монтажные две петли подвесы на которые мы будем регулировать прижатие к стене и подъем вверх вниз ручки шканты саморезы начинаем все всегда сборку со шкантов не можете собирать как угодно проще делать наверное все таки так по крайней мере так я привык шканты Нижняя стенку верхняя стенка, Нижняя стенка. Наш конты все собрали в комплекты шестигранник. То или мы в закрутили. Четыре с этой стороны, четыре с этой стороны. Получается ваша тумбочка на весной шкафчик. Практически готов. Что остается сделать? прикрутить фанеру на размеченное место поставить уже фасадик вот это место куда прикручивается петля накладная на фасаде место под 35 петлю уже просверленное естественно вы не ошибетесь куда ее ставить Главное не перебудить вот здесь подготовленные намеченные уже отверстия, слева и справа. Фасадик поставили, петли поставили, можно вешать. Вешаем на монтажный комплект. Устанавливается он на стенках. Шкафчиков прикручивается большим саморезом. И, естественно, в фанере... Выборка идет. В этой выборке выглядит это так, когда все скручено. Все. выкручиваете Железные направляющие на стену. Размечаете, какая вам нужна высота на стену. И вишень, шкафчик. На них. Зацепляем. Не знаю, будет понятно, видно. Как. Зацепляем крючком. Первая регулировка. Это притягивается сам транштейн и вторая регулировка это высота либо вверх либо вниз вторым болтом вы регулируете все либо притягиваете либо поднимаете вверх и вниз на этом сборка закончена приезжайте покупайте шкафчики кухни рябиновая 41 корпус 1. мир дерева не забывайте нас все, всего доброго, до свидания.